Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Мы продолжаем наши традиционные телемосты с товарищами из Союза коммунистов, и из разных городов, и с нашими гостями. Точно так же из разных городов. Прежде чем приступить к новой передаче, я хотел бы напомнить нашим уважаемым зрителям, что если вы желаете принять участие в наших дальнейших передачах начиная со следующей то вы всегда можете оставить заявку на нашей почте info ледокол собака gmail.com темы будущих эфиров мы озвучиваем как правило ну теперь наверное будем озвучивать еще и в начале передачи, ну и дублировать их в конце. То есть тема на следующей нашей передачи будет экономический кризис и его перспектива в Российской Федерации. Вот. Ну, для начала представлю наших участников. Это наши гости Павел Викторович из Кемерова, Евгений из Самары. И члены Союза коммунистов Андрей, Марат и Дмитрий из Хабаровска, из Магнитогорска. На прошлой передаче мы выяснили, что люди, к сожалению, до сих пор еще пребывают в плену буржуазных иллюзий. И чтобы эти иллюзии развеять... Нам необходимо вести систематическую и разъяснительную, разъяснительную и пропагандистскую работу. Вот. А как ее организовывать и вести, мы и поговорим сегодня. А тема нашей сегодняшней передачи как раз таки и звучит. Организация пропагандистской работы. Вот. Перед тем, как э, задать вопрос нашим участникам, я еще сделаю одно напоминание для наших уважаемых зрителей. Э, если э, у вас возникает какой-то вопрос в процессе передачи, вы всегда его можете задать в чате с пометкой «Вопрос». Вот. Убедительная просьба э, к нашим зрителям. Т товарищи, задавайте, пожалуйста, вопросы исключительно по теме дабы не, скажем так, не затягивать и без того длительное время эфира, ну и не уходить от темы. Вот, а теперь, собственно, переходим к нашей теме. И у меня вопрос ко всем участникам, ну, к нашим гостям, давайте с них начнем. То есть вот мы поняли, да, что нам надо необходимо вести систематическую, изъяснительную и пропагандистскую работу, вот, а с чего следует начинать ведение этой деятельности, с чего начинать эту работу? Павел Викторович, пожалуйста. Здравствуйте. Я свою деятельность веду в основном в интернете. И если ко мне обращаются люди напрямую, то практически помогаю советами, помогаю юридически, юридическую помощь оказываю там... Писать исковые, жалобы, представляя интересы в суде, ну, там, представительские расходы, или еще какие-то там формы. Но уже непосредственно каждого то есть персонально человека, который ко мне лично обратился. Ну, а большая часть, конечно, это интернет. Это записи роликов, рассказываю о разнице капиталистической формы управления, социалистической, что было, что не было. Я вот буквально два дня назад записал ролик со своей малой Родиной. Кто не видел, рекомендую посмотреть у меня на группе на канале на YouTube «Два дня переживаний». Там уже набрал почти полутыщи просмотров за два дня. Хотя там не развлекательное видео, там оно как документальный фильм «27 минут». Я рассказывал о том, где я учился, где я крестился, где я ходил в школу и все, все, все. И что было сделано за последние 30 лет с моим населенным пунктом, где я жил. Сколько там было людей проблемы, ну и все-все-все, целый фильм записал. Очень много отзывов под этим фильмом, много комментариев, и я планирую отдельно записать еще ролик по комментариям. Нужно вести разъяснительную работу. Те, кто пишет комментарии, нужно обязательно на комментарии отвечать людям. Ни в коем случае я не подтираю комментарии под своими роликами, не удаляю, как, как бы они ни выглядели, как бы они ни звучали, какие бы слова там люди не использовали. Это борьба, это пропаганда. И нужно обязательно рассказывать людям о том, что есть социалистическая форма в других странах, таких как Китай, что у нас там Куба, Вьетнам, те страны, которым активно помогал СССР. И э, Китай на самом деле здорово развивается, и большими скачками у них было повышение в а У них население 1 миллиард 380 миллионов жителей. Представляете, какая колоссальная? Они за раз могут талию собрать 200 миллионов человек. И у них социализм. Что такое социализм? Это молодой коммунизм или неразвитый коммунизм. И они активно двигаются в этом направлении. Ну, критики сразу говорят: так что вот там, родимые пятна капитализма там присутствуют, частная собственность там присутствует. Там много форм различных, но движения они не бросили. И диктатура пролетариата у них лежит в основе а, самой партийной работы. У них есть расстрел за торговлю. Дурью с наркотой, у них много что интересного есть. И поэтому вот этот опыт нужно доносить до наших людей и рассказывать, что было в те далекие времена, когда нашу страну разваливали извне, ее разваливали ну, по последним данным, тут сегодня читал интересные вещи. Семья Ельцина до сих пор активно, апеллированно управляет страной и ставит своих людей на разные посты, на разные места. И что бы они ни делали, какие бы они в них проколы не были, вот тот же Рогозин по Восточному космодрому, чтобы там у него не украли, он непотопляемый. Тот же Сердюков, по Минобороны, Васильева и все остальные. Нужно рассказывать разницу между общественной собственностью на средства производства и частным капиталом, и как личное имущество отличается от частного. Вот этим я и занимаюсь. И у вас уступаю. Я закончил. Ясно, но только хотел немножко добавить от себя, что по поводу социализма. Ну, социализм все-таки у нас это переходный период от капитализма к коммунизму, вот, и в, в котором существуют две тенденции. Одна на движение к коммунизму, на строительство коммунистического общества, а вторая тенденция обратная, то есть к регрессу, к капитализму. И, и успех строительство коммунизма, будет зависеть от того, какие тенденции будут подавляться, а какие поддерживаются. Вот. Ну, что касается Китая, да, тут как бы... Э, большей часть сейчас наблюдается тенденция все-таки обратная. Ну, это ладно, это к нашей теме сегодня не относится. В принципе, позиция понятна. Спасибо, Павел Викторович. Теперь на тот же вопрос прошу ответить Евгений Самара. Слышно? Да, да, а, ну вообще, чтобы рассуждать о пропагандистской работе. Наверное, мы должны выявить некие какие-то целевые группы, которые становятся. Прошу, прошу прощения, Евгений. Можно звук чуть-чуть добавить, потому что слышно, то да, слышно, да, но, но не Пошло? слишком. Ну, попробуйте что-нибудь сказать. Я вообще рассуждаю так, что если вести пропаганду среди каких-то широких масс, то нужно выделить целевые группы, которые могут быть отзывчивы на нашу пропаганду. И вот общаясь в интернете, общаясь, наверное, больше в реале, я выявил вот две такие группы, с которыми я чаще всего сталкиваюсь, которые интересуются коммунистическими идеями. Первая группа это люди, наверное, старшего поколения, возраста 40 лет плюс, которые ностальгируют по Советскому Союзу, по Советской Системе, по социальным благам, которые в то время были. Вторая группа это, наверное, молодежь, студенты, скажем так, с коэффициентом интеллекта выше среднего, который интересуется политикой. Вот. И Чаще всего я, наверное, сталкиваюсь больше с ними, чем со старшим поколением. Многие молодые ребята Они У них, во-первых, есть Они плохо понимают, что такое социализм Что такое коммунизм Приходится регулярно объяснять, что, например, в Норвегии Или в Швеции Там никакого социализма нет Это очень трудно доносить Приходится часто объяснять, что в Китае Тоже практически социализма не осталось Там только осталось партии И красное знамя Больше ничего там от социализма нет Приходится разбивать часто вот эту стену, что у молодежи уже есть некие такие установки, что Советский Союз это серая рваная одежда, отвратительная еда и пища, отсутствие автомобилей и кулак, да, То есть вот, вот эти все легенды приходится разбивать при разговоре с ними. Но когда люди каким-то образом дозревают, они начинают понимать, уже задавать вопросы. Вот как Павел сейчас сказал, что такое собственность? Что такое личная собственность? Что такое собственность значит, на средства производства? И когда ты все, эти, все это начинаешь людям объяснять, потихоньку до них начинает доходить. В каком они ужасном положении находятся, что они работают фактически за еду, хотя могут работать и не за еду, что а с огромной частью их заработков в любых предприятиях, будь то торговые. Будь то производство, какой-то мелкий бизнес у них отчуждают. И вот тут уже люди потихоньку втягиваются, какие-то книги им начинаешь подбрасывать, объяснять, как вести тоже, пытаться сопротивляться. Пытаюсь, пытаюсь ему объяснять, как создавать профсоюзы, как бороться. Но очень все-таки трудно вести пропаганду. Сейчас, мне кажется, основное поле пропаганды до сих пор у нас оно все-таки не в реальной жизни, а в интернете. То есть. Мы, мы не пропагандируем наши идеи вот, чаще всего, а мы пытаемся развеять вот эти либеральные мифы буржуазные про Советский Союз, про советскую систему, которые у нас расцвели пышным цветом. Вот сейчас в основном все пропагандисты, чаще всего этим, наши пропагандисты этим и занимаются. У меня вопрос такой, как начинать работать с людьми уже на том уровне, что не пытаться оправдываться за какие-то неудачи, неуспехи Советского Союза, а доносить до них уже те преимущества, которые мы можем получить, если совершим социальную революцию. Ясно, принят. ясно. Вопрос принят. Но ну, я думаю, товарищи э, участники нашей сегодняшней передачи раскроют эту тему и в том числе ответят на, и на этот вопрос. Вот, простите. Теперь у меня вопрос к товарищам Союза коммунистов. Андрей, тот же вопрос: как, с чего начинать да. пропагандистскую работу? Ну, на мой взгляд, я думаю, что пропагандистскую работу нужно начинать в самообразование, да, прежде чем, допустим, рассказывать о самом самообразовании, необходимо сказать, что это такое. Самообразование, да, это определяется как способ получения новых знаний без участия преподавателей да, или вне стен учебного заведения. Но это не совсем полное определение. То есть если даже человек обучается в высшем учебном заведении, то 70% его обучения состоит из самообразования. Ну, можно также сказать, что самообразование — это метод обучения, способ, способствует развитию самой личности. Ну и, естественно, исходя из всего этого, закономерно будет сказать, что образование и самообразование являются неотъемлемой частью полноценного развития самого человека, так как самообразование является обязательной составляющей развития Личности. Поэтому необходимо постоянно уделять внимание своему совершенствованию как, как не только как… Человека, как человеку, да, ну и как коммунисту. И, естественно, занимаясь самообразованием, становятся заметны допущенные ошибки тех людей, которых ты никогда считал, наверное, безусловными авторитетами в своей области. И занимаясь самообразованием и изучением этого вопроса, связанного именно с самообразованием, я пришел к выводу, что только самообразование поможет разобраться в сложившейся в мире обстановке, можно даже так сказать. В принципе, вот все, что я хотел рассказать о методах. Ясно. Ну, все, все правильно, конечно, сказал Андрей, все верно. Но для какой цели нам служат эти знания, полученные путем, в том числе, самообразования? То есть мы их получаем... Из любви к процессу или у нас э, совершенно другие цели например, коммунистические. То есть э, мы хотим стать э, такими вот с бородатыми мудрецами э, книжными, да, или все-таки э, нести эти знания э, в широкие массы. Э, Максим. Да -да. Э, во, вопрос тот же, ну и с учетом к уже вышесказанному. Я вот думаю, что, знаете, ни в коем случае не надо недооценивать роль самообразования. Все-таки это первый шаг как раз-таки к нашей работе, в общем-то, к созданию какого-то коллектива, к организации и так далее. То есть это вот первый шаг, который нужно выполнить, по крайней мере. Естественным вторым шагом после получения какого-либо знания, а самообразование это и есть, в первую очередь, повышение знаний. Я думаю, то, что нужно эти знания все-таки применять к существующей действительности. И нам не обойтись никак без эксперимента. То есть, как у нас в естественных науках заведено. Я сравниваю все-таки с естественными науками, потому что коммунизм и те знания, которые мы получаем, это тоже наука, в общем-то. Без всяких поправок. Как в естественных науках? Нас вот учат то, что нужно изолироваться, чтобы частота эксперимента подтвердилась, нужно изолироваться от всех условий, от нежелательных, да, и эксперимент все-таки провести. То есть, пример такой. Допустим, у нас Галилео Галилей однажды сбросил два шара с Пизанской башни, и, в общем-то, в результате этого эксперимента показал то, что ускорение свободного падения у нас действует одинаково на оба предмета. Независимо от, от того, каким весом они обладают. Но, если мы сбросим то же самое перышко с Пизанской башни, оно, извините, меня будет находиться под воздействием воздуха, сопротивления воздуха. И упадет, скорее всего позже, чем какой-нибудь там булыжник. Вот. В естественных науках нас учат это делать. В общественных науках это считается, наверное, дурным тоном, да, говорить то, что есть какие-то законы, и есть условия. То есть законы, они существуют в обществе. Как, допустим, Связь производства и орудий производства на общественную формацию – это закон. Но если мы посмотрим на любой участок нашей истории, то мы увидим, то, что на этот закон все-таки воздействуют некоторые условия, которые видоизменяют и направляют немного в сторону вот этот закон. И развитие общества. Поэтому, чтобы... Обрести полноценную картину о современном обществе, о современном мире, нужно собирать информацию этого современного общества. Нужно добывать все-таки факты, выявлять какие-то, и на основе вот этого синтеза э, изученных законов и вот этих условий, которые даны нам сегодня, э, делать какие-то уже выводы вот. на практике. Как это применимо? Нужно в первую очередь плясать от способа выражения конечного этого материала, который мы хотим, в который мы хотим обернуть вот это вот знание. К этим материалам и эти материалы, эти формы, точнее, эти формы выражения, которые активно используются в том числе Союзом коммунистов и мной, в принципе, лично, к ним я отношу... Несколько видов. Это написание статей, это, в общем-то, одна из главных таких позиций. Проведение опросов, создание видеоматериалов, публичные выступления и репортажи. Вот. И ко всем вот этим, вот получается, пяти пунктам нам нужно собирать информацию в любом случае. Но везде есть своя специфика, как это и заведено у нас. В мире Статьи. Для разных типов статей нам нужны разные подходы и разные, более того, компетенции. Для заметок каких-то местных новостей, местных событий мы в первую очередь, это, так скажем, это ежедневная работа, в общем-то, то есть выявлять вот эти вот местные новости своего региона, своего города, это ежедневная работа, и она требует оперативности, самое главное. А оперативность, в свою очередь, требует использования всех самых доступных ресурсов. То есть самый доступный и самый простой способ получения информации о каком-либо событии – это использование наших буржуазных СМИ. Вот. Но мало того, чтобы просто скопировать да, и вставить там какой-нибудь свой коммунистический паблик, коммунистическую группу, надо все-таки провести какой-то анализ. Хоть и, ну, может быть, и в жертву оперативности, да, какой-то, все-таки нужно подготовиться. Как проводить анализ? В первую очередь нужно задать вопрос, как вот это вот событие, допустим, ну, не знаю, повышение цен на общественный транспорт. Как вот это повышение цен на общественный транспорт повлияет на... Нашу, как вот выразился один из ораторов, Евгений, на нашу целевую аудиторию, да, так скажем. Я целевой аудиторией нашей считаю все-таки пролетариат, то есть наемных работников. В первую очередь наемных работников, осознавших свои классовые интересы. Да. вот. Как повлияет на наемных работников вот, эти, вот это повышение цен? В первую очередь. Это первое. Второе. Какой повод послужил повышению цен? То есть это может быть повышение цен, например, на топливо. Повышение цен на топливо послужило поводом. Я не говорю то, что это причиной было. Причина – это все-таки некая объективная, но повод – это немного другая субстанция. Да? Вот. И... Это послужило поводом, и дальше, а что послужило поводом повышения цен на бензин? Надо осмотреть, естественно, заглядываем в тот же интернет, смотрим э, международную обстановку, не гнушаемся даже, опять же, буржуазными СМИ, вот, как они это предоставляют. Вот, и делаем обязательно классовый вывод. То есть, э, во-первых, опять же повторюсь, как это повлияет на класс пролетариат, и... Что нужно сделать? Нужно какую-то альтернативу все-таки предлагать. То есть не просто то, что вот такая вот, извините меня, задница у нас получилась, э -э -э ну, живем спокойно дальше, как и с пенсиями у нас, допустим, <с doit> произошло. Да? Многие опять смотрим по разным э -э неким и левым, и некоторым э -э каким-то коммунистическим пабликам, просто упоминают, ну, в общем-то, ну и все на этом. Да? Никакого анализа нету, никаких путей решения. Пенсионная реформа у нас уже с 1 июля начнет действовать, да? начнем вымирать товарищи, а путей решения, в общем-то, не предлагает эти люди. В первую очередь, это нужно упомянуть, какая организация должна бороться с, вот этими, вот, с этим вот произволом. Как организоваться, чтобы мы могли бороться? Это вот первое, что приходит на ум. Более тщательный и скрупулезный анализ, конечно, даст много больше выводов на эту тему. Вот. Обязательно должен в местных новостях быть призыв к классовой борьбе. Без этого никак. То есть нужно раскачивать вот эту вот пассивность предполагатель... предполагаемого читателя. И все-таки, чтобы он проявил какую-то сознательность и начал более активно, или вообще хотя бы начал как-то бороться вместе с нами, как с классовыми товарищами. Вот. Статьи, которые имеют более глобальный характер, имеют, естественно, дополнительные требования. То есть, какие статьи я называю более глобальными? Да, такие статьи посвящены обычно всероссийской или общей общемировой обстановке. Также к ним относятся статьи разоблачения, статьи, ну, даже не разоблачения, наверное, опровержения больше. То есть на тот или иной аргумент или совокупность аргументов пишется статья. Вот. Также сюда относятся обязательно программные статьи и так скажем, Описание, ну и здесь уже, наверное, применимо слово разоблачение, да, каких-то организаций, которые действуют, общественных в первую очередь, организаций и общественных деятелей. Какие тут требования дополнительные присутствуют? Нужно обязательно давать ссылочный аппарат, что было использовано для этого, для написания этой статьи. Ну, естественно, чтобы дать ссылочный аппарат, нужно вот... Простудировать то, что писали предшественники, это, можно сказать, практически научная работа. То есть ты э, берешь какую-то проблематику, э, смотришь, что до тебя писали раньше о похожей, о, косвенно, о косвенной проблематике, допустим, проблеме, э, выписываешь тезисы, э, даешь исторический очерк обязательно, то же самое с пенсионной реформой да, нашей. Как повлияло, допустим, изменение пенсионного законодательства в других странах, как это повлияло на общественную жизнь. Без этого никак нам, мы не можем сделать вывод о том, не, точнее не вывод, не можем сделать прогноз, на, во что это выльется вообще. Вот без этого исторического экскурса. Эм, обязательно в этом... обязательно Классовая проблематика должна присутствовать. Опять же, я повторюсь еще раз, вот в каждом материале, в любом материале, который вы бы не делали, должна быть четкая классовая позиция. Иначе без этого вот ваш материал легко может ужиться рядом с буржуазными материалами. То есть, когда вы обозначаете врага в виде классового, так скажем, антагониста своего и своей целевой аудитории, то здесь уже намного сложнее вот такому материалу уместиться в поток вот, этого, вот этой буржуазной пропаганды. Это обязательно сделать нужно. Проведение опросов. Ну, что тут сказать? проведение опросов тоже обладает естественно своей спецификой специфика такова то что это может быть и готовый материал то есть опрос проведем снят там на видео или на диктофон неважно выложен там допустим на в сеть тоже же самый в общий доступ он будет отдельный материал но также вместе с тем что это готовый материал это все таки еще и метод сбора информации для чего нужен этот материал как, как метод сбора. То есть вы на своем месте э, отслеживаете постоянно, ну, постоянно имеется в виду периодично и систематично отслеживаете настроение в обществе, в общем. Э, отслеживаете настроение в обществе своих сограждан, своих э, горожан. Для этого, конечно, чтобы выборка была более понятна, Тут необходима кооперация с товарищами, естественно, чтобы в разных городах, но можно обойтись, конечно, и своим городом, если вот ресурсов недостаточно. Что еще для этого нужно? Ну, желательно, конечно, опять же, технически себя подготовить. То есть, если есть камера, берем камеру, если нет камеры, пользуемся там, диктофоном или камерой с телефона обычного. Если ничего этого нет, достаточно будет взять просто планшет, ну, имеется в виду, как дощечечку, да, пластиковую, на ней листок бумаги и записывать все это вручную. Как метод сбора информации, это ничем не хуже опросов с камеры. Вот. Опрос, тут еще такая вещь, что опрос это непосредственная работа с людьми. Так что нужно, естественно, повышать свою эрудированность и вообще осведомленность по данному вопросу, который вы освещаете. И э, самое главное, кстати, не упомянул то, что вопрос, опросник, э, то есть когда вы идете на опрос, естественно, нужно создать опросник некий из нескольких вопросов, с которым вы выходите на улицу. Опросник должен быть предельно корректным. Для того, чтобы это было так, просто заходите в интернет вводить социологический опрос, и там все требования вам изложатся. Но, единственная поправка, опять же повторюсь, нужно классовую повестку здесь вводить. То есть всегда упоминать целевую аудиторию и класс-антагонист. В любом случае, без этого вот каши не сварится. Я опять же говорю, у нас вот без развлечения классов буржуазия легко принимает в себя все, что угодно. В создании видеоматериалов тут надо исходить из того все-таки, что за видеоматериал. То есть, объясню, если вы хотите сделать некий репортаж, допустим, или некую видеосклейку да, с комментариями, естественно, вам нужно обладать наукой монтажа. Тут как бы бабки не ходи. Вот. Если вы обладаете достаточной харизмой, то можете, как э, любой там блогер, да, можете светить свое лицо и текущие события э, все обозревать, в общем-то. Но опять же, тут как и статьи делятся, на, можно разделить и на местные новости, и на какие-то более глобальные, на программные. Тут э, простор мнений, э, простор вариантов неисчислим, в общем -то. Все зависит от фантазии, конечно. Ну, я, наверное, еще раз упомяну все-таки про классовую повестку, наверное, в последний раз это упомяну, но это очень важно. Всегда нужно видеть классовый антагонизм. При подготовке публичных матери... выступлений, тут нужно при всем том, о чем было сказано ранее, по статьям, то есть подготовка материала, там, историческая справка и так далее. Нужно обязательно смотреть, перед кем ты выступаешь. То есть, если у тебя широкая аудитория, ну непонятно из кого, да, так скажем, не знаешь даже перед кем ты выступаешь, то нужно в первую очередь не нагромождать терминов, нужно объяснять предельно понятно, предельно просто. Если ты выступаешь, допустим, перед э, своими, там, ну, более-менее близкими по взглядам товарищами, можно уже использовать и терминологию, и касаться более специальных, так скажем, вопросов, вопросов э, минуя какие-то общие уже темы. Но самое главное то, что перед каждым выступлением нужно э, штудировать и работы классиков, если... Выступление касается каких-то программных, опять же, вещей, то все, что актуально для статьи, актуально, естественно, для публичных выступлений. Ну, что касается репортажей, я тут, в принципе, вот весь объем, который сейчас был выше сказан, да, мною он касается также и репортажей. Для чего они только нужны, вот, вот эти репортажи? Опять же, анализ обстановки в обществе, анализ каких-то движений, анализ каких-то объединений, тут тоже довольно широкий выбор. Ну, в общем-то, все эти способы доступны каждому из нас. Я не считаю то, что... Кто-то не может вот хотя бы один из этих способов применить на практике, если уже какой-то объем знаний он получил. И поэтому я просто призываю каждого читателя, каждого слушателя нашего информагентства просто-напросто начать, начать заниматься именно вот этой работой. И написанием статей, и написанием каких-то заметок, вплоть до репортажей публичных выступлений даже, почему бы и нет. Вот, спасибо. У меня все. Я, ясно, спасибо, Максим. Обстоятельно все объяснил, рассказал. Единственное, что я хотел бы добавить, у нас в сети ВКонтакте... В союзе коммунистов по, по тем регионам, э, где э, действуют наши ячейки, э, открыты региональные листки. Там ежедневно как раз таки вот... Э, и в том числе заметки появляются, то, о чем говорил Максим, с классовым подходом, с классовым анализом и с классовым выводом. То есть товарищи, если которые, наши зрители, если которые хотят включиться или присоединиться к нашей работе, вы можете выйти на эти, посмотреть, есть ли эти группы в вашем городе через, допустим, основную группу «Союз коммунистов» либо уже непосредственно посмотреть, есть ли у вас в регионе эта группа. Контакты все в группах указаны. Вот. И здесь как раз-таки и, и, и пригодится вот Максим говорил о том, что научный подход в том числе требуется. Абсолютно согласен. Вот. Здесь как раз-таки и пригодится то, о чем говорил Андрей. То есть это образование, самообразование. То есть не просто для, для мудреца, да, мудрству такого, вот. а именно для того, чтобы нести свет просвещения в массы. А, Марат, а что можешь добавить к сказанному? Так, здравствуйте, товарищи, всем доброго времени суток. Я хотел рассказать о распространении материалов видео материалов статей и так далее то что как можно сделать так чтобы данные статьи или видео получили максимальный охват их увидели люди интересующиеся и даже не особо интересующиеся политикой ага. В первую очередь я решил хочу чтобы вы обратили внимание на социальные сети такие как вконтакте фейсбук и даже затронуть здесь YouTube и Telegram. Раз у нас в ВКонтакте есть группы левых разных движений, то мы можем туда всячески попытаться распространять статьи, видео или вытащить даже оттуда людей, единомышленников. Всегда выйти на разговор с ними. То есть найти единомышленников именно в, своей, в своем регионе или в своем даже городе в телеграм-каналах также есть разные группы левой направленности там сидят люди, которые размышляют о проблемах политики, о социализме, о коммунизме, а также, ну в том числе о капитализме и прочем. ну также, как Андрей упомянул, необходимо нам самообразование, а так как один человек все взял, знать не может и разбираться одновременно и в экономике, и в философии, и там, в других науках, так или иначе нам придется объединяться и развиваться более глубоко в науках, чтобы понимать, что происходит сегодня. Чтобы могли написать статью, объяснять простыми словами, что происходит своим товарищам, напечатать, например, мы можем статью и отнести, поговорить с родственниками на эту тему, да, которые еще политикой не интересуются и все и тем, что происходит. На работе с коллегами, соседями. И для, далеко не секрет, у каждого есть там в WhatsApp т, друзья, товарищи, которым всегда можно скинуть какую-нибудь статью грамотную, которая отвечает на сегодняшние вопросы. И в которой грамотно описано все, что происходит. Также очень. Наиболее будет больший эффект даст, это живая встреча с человеком. Допустим, простой разговор в комментариях обычно не заканчивается ничем. Тут эффективнее хотя бы выйти на скайп или вживую встретиться с человеком, поговорить о а, событиях, происходящих ну, в политике. Написание грамотных статей, оно очень позволяет самому вырасти также подтянуть своих товарищей в тех или иных вопросах и показать другим товарищам, да, коммунистам, как надо работать, на каком уровне надо писать статьи, в каких вопросах нужно разбираться. Создавать региональные группы, то есть в каждом городе, описать желательно там о проблемах, касающихся простых трудящихся. То есть ну, проблемы – это жилье, Работы, повышение цен на все, пенсии и прочее. То есть, что непосредственно постоянно, с чем люди сталкиваются каждый день. Вот недавно сходили на опрос в своем городе, получается, и спрашивали о пенсионных реформах ближайших, которые нас затронут, и повышении НДС о людях, что они думают. Материал скоро выйдет на YouTube-канале, и тоже будем его распространять. Вот, так. вот это я хотел сказать сегодня. Спасибо. Ясно. Все правильно, конечно, и верно, отметил Марат. Идеологический боец должен понимать и разбираться в окружающей реальности. Однако необходимо понимать и разницу между философией и болтовнёй. Между научным анализом проблемы и диванным умозаключением. Наша история, она этими примерами изобилует. Вот, например, вспоминается концепция Льва Николаевича Толстого и толстовцев, которая сама по себе была стройной и последовательной. Но совершенно бесполезна как для борьбы с несправедливостью так и для понимания реальных условий. С другой стороны, такие философские деятели, как Платон Аристотель, Томазо Компанелла, Томас Мор, Фрэнсис Бэкон разрабатывали интересные концепции, но историю, как правило, двигают не рассуждениями, а поступками. Ну, и что я хотел добавить еще, что теория без практики, естественно, мертва. Ну, собственно, как и практика без теории тоже э, как бы бесполезна. Бесполезна и э, малоэффективна. Дм Дмитрий... Э что можно еще добавить к сказанному? Ну, я позволю себе дополнить, товарищи, то есть мы рассмотрели с вами вот до того момента, как мы, собственно, создаем, ну, некий умным, умным словом, скажем, контент, да, то есть создаем различные программы, документы и так далее, но этим же не заканчивается сама работа. То есть работа с людьми, по факту, с этого только начинается. То есть после того, как мы что-то создали, в чем-то разобрались, что-то годное написали, человек, с человеком нужно начинать работать. Павел Викторович совершенно верно отметил, что если человек на наш какой-то контент отзывается, пусть самым ругательным образом, пусть он плюется, Пусть он там, ругается, кастерит нас последними словами, но он на это реагирует, его это зацепило. Значит, с этим человеком нужно работать. То есть самый сложный вот этот первый этап, когда апатия, неприятие, просто игнорирование, он уже преодолен. Все, человек начал общаться, его как-то зацепило. И вот после этого, собственно, начинается наша реальная работа с людьми, наша реальная работа по разъяснению человека, что происходит. Потому что статья, она, конечно, может воздействовать сразу на много людей. Большое количество людей ее могут прочитать. Но ты можешь дать только некие общие выводы, а конкретно разобраться там с каким-то непониманием определенного человека можно только в процессе личной беседы. И вот она, собственно, и начинается. Начинается она может по-разному. Может быть, если с отслеживания просто комментариев. То есть, вот были такие прецеденты, допустим, у меня и у других товарищей, что просто пишется статья, ее человек комментирует, в процессе, коммен... в процессе комментариев начинается общение с соответствующим, вот как Марат тоже верно отметил, с выходом на живое общение. Почему это важно? Да, потому что наша цель это не Мерение, не соревнование, кто приведет больше фактуры или кто ловче пользуется Википедией, как обычно происходит в интернетах. Наша задача – это сверение, сверка позиций, это разъяснение недопониманий, это, собственно, создание, объединения класс для себя, да, то есть объединение с другими трудящимися. И здесь, вот когда мы вышли на первый этап, на общение в интернете. Мы всегда должны помнить, что конечной целью этого этапа является другой уровень общения. Это личное общение. Это личное общение может быть посредством а, технологий, как то Skype, Hangouts и так далее. Но естественно, самым эффективным будет разговор с живыми людьми. И вот по поводу этого разговора, который, который является вот нашей точкой, наш, нашим выходом да, уже на работу с людьми, здесь нужно понимать, что к нему нужно готовиться. Что к этому разговору нужно готовиться. Нужно понимать, на какую тему мы будем беседовать. Нужно понимать, что объем всех проблем Вселенной, он огромен. А время наше, оно конечно. И поэтому мы можем осветить только одну тему. Если при этом кто-то Какие-то вопросы выходят за рамки. Ничего страшного, их нужно фиксировать и к ним возвращаться. Но не, не бесполезно пытаться охватить все за раз. А, к разговору нужно готовиться и желательно готовиться обоим. И разговор должен, желательно, чтобы он был результативным. То есть, чтобы некий конечный продукт по, по этапам этой беседы, он сохранился. Это может быть какой-то просто запись в блокнотике, пометка. Да? Это может быть запись интервью-видео, это может быть опрос, это может быть совместная статья. Вот. Но самое главное, что этот результат должен быть, потому что есть такая болезнь среди левого движения, когда марксистские кружки собираются просто для того, чтобы вместе поговорить за капитализм, да, за злой и вредный капитализм, поквахтать, какой он нехороший, но, собственно, никакого результата от этого не ожидается, он не запланирован, и, собственно, не ради этого люди собрались. Вот это, как бы, не совершенно, на мой взгляд, неправильный подход. Ну и как бы позволю себе некоторые рекомендации, когда, что нельзя поддаваться на эмоции, например. Что как бы, когда мы выходим, мы должны понимать, что мы работаем, что у нас есть наш объективный интерес, что у нас есть наш класс, и мы за этот класс боремся, что мы находимся в, этапе, находимся на, в, классов, в процессе классовой борьбы. И разговаривая с ним, мы должны понимать об этом цель, что мы не хотим так доказать, что он глупее или что я умнее. У нас есть цель, мы боремся, мы... Боремся с буржуазной пропагандой, развенчивая мифы и даем классовую повестку. Нужно четко понимать, когда ни в коем случае не пользоваться самим и не позволять пользоваться собеседником софистическими и различными риторическими ухищрениями. Когда мы вступаем вот на рыхлую почву бесед о высоких абстракциях, да, но мы рискуем заплутать в этом, когда начинаем философствовать ни о чем, а мы начинаем подменять понятия, когда не определяем термины и меняем их в процессе повествования, когда мы э, ссылаемся, допустим, на авторитеты, вместо того, чтобы говорить по сути вопроса. То есть как вместо того, чтобы, допустим, не согласившись с человеком, описать, почему его позиция неправильна, мы говорим, а, вот Ленин писал не так. А в каком году он писал не так, а в какой статье он писал не так, а конкретно о каком вопросе он писал не так. Логичнее, логичнее дать развернутый фактурный ответ, даже если это потребует 2-3 встречи, даже если это потребует работы над собой. Правильно сделать вот это, то есть разобраться в вопросе совместно и создать какой-то результат, а не просто как сказать, а, а, а не просто сказать, что вот я с тобой не согласен, потому что у меня есть священное писание, а ты значит говоришь ересь с точки зрения моей религиозной веры. Вот. И следующий этап, когда вот все вот эти процессы выведены, когда это реальная беседа, результативная, построенная с людьми, систематическая, когда начинает формироваться вот ячейка, когда объединение людей со сходами интересами начинает формироваться, крайне важно здесь два элемента отслеживать. Первое ⁇ это постоянно заниматься вот реальной работой какой-то фактической, то есть не, не собираться. Понятно, что мы все, грубо говоря, вот люди левых взглядов, как правило, чувствуют давление на себя буржуазной пропаганды. Мы понимаем, что, грубо говоря, особенно когда риторика не поставлена у тебя самого, когда ты сам только начинаешь разбираться, уже чувствуешь, что вот это, то, что там с телевизора говорят, что это неправильно, а аргументы еще не выверены, и самой теорией ты не вооружен, очень сложный психологический период в этот момент. И когда ты, допустим, попадаешь в круг единомышленников, есть очень большой соблазн замкнуться в сектанстве. То есть не общаться с теми людьми, с которыми тебе неприятно общаться, а общаться вот с единомышленниками. И этого делать ни в коем случае нельзя. То есть нужно переламывать себя, обучаться новой теории, расти над собой, говорить лучше, писать статьи качественнее, принимать участие там в вопросах, создавать контент и так далее, и так далее, и так далее. То есть именно... Вектор поступательный должен, с одной стороны. А с другой стороны нужно отсекать. Вот это, ну, может быть, кому-то покажется неверно. Но я считаю и практика, вот, которая критеристами показывает, что нужно отсекать деструктивных лиц. То есть если вы разговариваете с человеком, который не признает разумных доводов, который совершенно не а, отвечает взглядом, о, научному, придерживаться какого-то идеализма или там, религиозного мракобесия какого-то, совершенно не готов к аргументированной критике, не готов менять свою позицию, не готов, собственно, расти над собой, не готов реально работать, то от этого человека, с этим человеком особо не имеет смысла здесь дальше работать. Если, если он... То есть работать с ним как пропагандировать, да, с ним нужно, но считать его как товарищем, на которого можно положиться, это просто заблуждение. Вот, и, соответственно, когда вот эти все пункты у нас, потому, еще раз, почему это важно, потому что, опять же, прочность цепи определяется самым слабым звеном. То есть, поэтому, как бы, если мы понимаем, что у нас, грубо говоря, есть вот люди, с которыми мы как ячейка да, на месте организованы, мы вот с ними работаем, ведем среди них разъяснительную работу, то это понятно, это люди, с которыми... Но вот сама структура вот этой организации, она не должна состоять там из слабых звеньев. Люди должны понимать, что, собственно, вот это люди, которые работают, а вот это все, это, так сказать, целевая аудитория, с которой мы надеемся в, послед... в последующем вырастить себе товарищи, которые встанут рядом с нами в классовой борьбе. Вот. И а, помимо этого, конечно, нельзя допускать вот этого вот плюрализма. То есть, когда все, вот все мнения, все цветы хороши, троцкисты, я не знаю, там, Маоисты, вот одновременно с этим фанаты там Чучхе, одновременно с, с этим фанаты либертарианства и там кей Вот все, значит, дружно обнявшись, потому что нас же много, и вот типа пытаемся что-то сделать. Это совершенно бесполезно. Такое, такое объединение мгновенно развалится при первом же конфликте. Как бы практика это тоже показывает. Вот. ну и самое главное, что когда вот эта вот ячейка объединяется, созда создается уже коллектив, который начинает работать. Этот коллектив должен, опять же, обратно возвращаемся к тому, с чего начинал Андрей, то есть снова начинаем самообразовываться растения Но этот процесс уже он идет по экспоненте, он нарастает, нарастает, и вот, собственно, при, в рамках единой теории, в рамках единого а, так сказать единого процесса со всеми товарищами вот мы растем мы собственно осознаем себя как как класс осознаем себя как люди определенного мировоззрения вот наверное что я хотел главным образом сказать по данному поводу спасибо ясно спасибо а, ну то есть э... Реальную работу с людьми никто не отменял, это все понятно. И задача, помимо пробуждения классового сознания, задачи, точнее, помимо пробуждения классового сознания у наемных работников и привлечения идейных бойцов с нас тоже никто не снимал в нашей работе. Ну а... По вопросам веры и священных писаний, это, естественно, явно не к нам, однозначно. Ясно, спасибо, товарищи. Тут вот мы прослушали наших товарищей, скажем так, в плане дня сегодняшнего. Вот. Видят ли товарищи из Союза коммунистов какие-то изменения в этой работе? Ну, в организации пропагандистской работы. Применительно к Дню Завтрашнему. И этот вопрос я хочу задать еще одному члену Союза коммунистов Юрию Владимировичу из Самара. Пожалуйста, Юрий. Юрий Владимирович. Добрый день, уважаемые зрители, слушатели ситуация, которую мы слышали от, так сказать, выступающих, фактически показывает, какие формы, виды работы на сегодняшний день звучат. Я просто хочу сесть, как бы систематизировать все, что было сказано до этого. То есть практически мы услышали о том, что ведется индивидуальная работа, то есть это разговор тета тет, разговор, ну как бы выразиться, встречным, поперечным, то есть Ясно, понятно, что разговор с людьми. Дальше, коллективные. Коллективные работают, это когда в разных городах выходят одновременно представители Союза коммунистов и проводят коллективный опрос по всей стране. То есть, вот это вот, как бы выразится замерз температуры в обществе. Я думаю, что это достаточно наглядно. Особенно последние репортажи, которые были сняты 12 июня, очень показательны. Насколько, как на что люди ориентируются, вот. ну, основная, конечно, форма деятельности виртуальная. Это на сегодняшний день фактически у всех, как политических и около политических движений, в том числе, естественно, и у Союза коммунистов тоже. Ну, а до средств массовой информации, так таковой, фактически, как бы выразиться? Нам было сказано, что ну, достаточно значимым человеком о том, что э, канал сам по себе, канал Ледокол, достаточно высоко уже поднялся. Но то, что, как бы выразиться, на первый канал телевидения или там на Россию-1, то, что нас не пропустит, это явно понимаем мы все. Вот, поэтому продолжаем работать по тем направлениям, какие есть. И они не заканчиваются фактически тем, что есть. Впереди как раз вопрос о пенсионной реформе. Да, в разных городах проведут митинги, проведут всевозможные, там, может быть, даже чтения. Но кто в основном это будет проводить? Это 100% проведут КПРФники, 100% проведут Навальновцы. И поймите их интерес заранее о том, что и КПРФ заинтересованы в проведении, в первую очередь, выборов. То есть те выборы не во всех, правда, областях и краях Российской Федерации, они будут в сентябре, но они будут. Вот. И, собственно говоря, навальновцы тоже. То есть они будут в любом случае агитировать, показывать о том, какие они борцы, о том, что они борются за права, но фактически они будут людей загонять на эти выборы. То есть не показывать и не призывать к политической борьбе, потому что самое простейшее на сегодняшний день для э, граждан России, для, так сказать, для жителей, э, включиться в политическую борьбу, это фактически не прийти на выборы, то есть не участвовать в них. Потому что, по сути дела, на сегодняшний день участие в выборах бесполезно. Шило на мыло не поменяешь даже так. Вот такая вот вещь, поэтому перспективы для движения вперед есть, и они не ограничены тем, что сегодня уже, так сказать, единомышленники перечислили. Все. Ясно. Спасибо. Сейчас секундочку, Павел. Ильич. То есть ведем работу всеми доступными способами и средствами и методами, в том числе и теми, которые нам предоставляет буржуазия да пожалуйста Пав... павел викторович и возможно может быть евгений что-то хотят дополнить замечания, может быть какие-то или возражения относительно сказанного пожалуйста павел викторович пропаганда это всегда производство информации и никак не по-другому это статьи ролики выступления публичные массовые коллективы и в любом случае обработка информации, выдача ее на гора. Это тяжелая работа. Пока мы потребляем информацию, мы не пропагандисты. Мы можем много читать, мы можем много чего знать, мы можем там изучить марксистскую литературу, но мы не являемся пропагандистами. Пропагандистом человек становится после того, как производит информацию. И это очень важно, отделять мух от котлет хотел бы немножко рассказать о нюансах, вот я последний ролик когда я писал, это 130 километров от Кемеровской, то есть от самого Кемерова нужен был транспорт, нужны были люди и люди не абы какие а готовые бойцы для работы на улице, потому как неподготовленного человека, которого ты возьмешь с собой, все, это будет капкан, ты попадешь ним под статью или еще что-то этот момент нужно обязательно учитывать, учитывать для тех, кто будет заниматься Записывание роликов и занятием пропагандой. Через час на месте съемок, ну, то есть, я в разных местах снимал там на брошенном стадионе, на брошенной моторно-тракторной станции, пельхостехника бывшая, через час, по мне и по моей группе работал оперативный наряд из трех сотрудников, которые приехали с райд за 40 километров от этой деревни. Потому что местного участкового я знаю, это не было участковый. Работала группа, и на каждой точке, где я снимал, они собирали опрос, объяснительные, еще там, кучу народу собрали. Но а, по возможности не сталкиваться с такой ситуации с сотрудниками полиции, не давать объяснений, сразу садиться на статью 51. Мы добросовестно объехали, дабы это моя деревня, я там легко объехал это все. Для тех, кого будет интересно, ролик называется «30 лет грабежа и разрухи. Итоги». Глазами гражданина на канале «Два дня переживаний». И там никакого пафоса, документалка, что было сделано при советской власти, и что было угроблено, и как там сейчас по факту на месте. ну Кому будет интересно, не буду тут рассказывать. Я о методах борьбы и пропаганды. Нужно учитывать, что против нас борется серьезная сила, капиталистическое общество. И у них и на каждом углу есть маленький буржучий сидит, на каждом месте, который в перспективе мечтает стать буржуа. Маленькие, большие, они все классовые враги. Все. начинают от поломойки, которая мечтает стать э, будущим каким-нибудь предпринимателем и буржую заканчивая главой, там, где я снимал, возле сельсовета, возле здания, где глава сидит. Их там сразу выбежало несколько человек. Потом в тракторных мастерских, где я работал кузнецом после армии, там тоже на меня какая-то женщина накинулась, но я в ролике ее не ставил. Вы тут и вы тут то, все, То есть люди полностью несут чушь и от видеокамеры, от ее вида. Они шарафуются и теряют сознание. Я думаю, что там заявлений было много написано, но я не стал выяснять. Это методы борьбы. И занимаясь пропагандой, нужно учитывать, что против вас работает большая государственная машина. Если вы готовы этим заниматься, вы должны знать, чем вы рискуете. Вы рискуете свободой. Так как у нас сейчас недавно вышел политзаключен Алексей Кунгуров, он просидел два с половиной года непонятно за что, за какой-то репост в соцсетях. То есть это возможно для любого. Если вы не готовы сидеть в тюрьме за свои идеи, то я думаю, что ребята стойте в сторонке. Для тех, кто готов рисковать, для тех, кто готов действовать. Изучаем работы Уголовного кодекса, правового поля капиталистического И естественно изучаем теорию коммунизма Маркс, Маркс капитал читаем, науковую логику Гегеля Ну и других авторов, тех которых я изучаю Потому что вы можете каких-то своих авторов себе придумать Поэтому борьба только началась Борьба будет жесткая и легкого пути не будет Я пока закончил. Ясно, спасибо. Сейчас предоставлю слово Дмитрию из Хабаровска. Но прежде чуть-чуть хотел добавить Павел Викторовичу это, что люди должны осознавать, что не только свободы рискуете, но, возможно, и жизнью. Ну, здесь, как обычно, наши товарищи говорят, что если ты решил стать коммунистом, да, то у коммуниста, ты должен осознавать, что у коммуниста одна, единственная привилегия это умереть первым. Если придется. Да, пожалуйста, Дмитрий. Что хотел добавить по этому поводу, что борьбу делают, ну и вообще власть меняет. Ее меняют не революционеры, ее меняют массы. Вот, поэтому как бы нужно понимать, что что бы мы про себя не думали, какую бы мы там в себе готовность самурайскую не воспитывали, она ни к чему не приведет. Приведет только движение масс, только объективный исторический процесс. Понимая эти процессы, мы можем в узком окне возможности, вот в этой вот точке бифуркации, где малыми изменениями можно произвести, малыми усилиями можно произвести большие изменения, вот эту вот теорию катастроф на практике, мы можем сделать. А если мы пытаемся ломить силу на силу то это заведомо бесполезное дело, поэтому я здесь с Павлом Викторовичем позволю себе несколько не согласиться вот что для пролетария для пролетария, да, самое главное осознать свои интересы и начинать за них бороться, экономически, политически идеологически вот. а для нас, для коммунистов нужно понимать, что происходит и какие где та самая точка, в которую можно приложить усилия. Вот, спасибо. Ясно. Уга. Можно слово? Да, да, да, Евгений, пожалуйста. Мне бы вот э, выслушала Павла Викторовича и хотел бы, в принципе, да, с тем, что он сказал, согласиться. Потому что вот он упомянул Кунгурова, которого посадили, по абсолютно надуманному приговору за написание статьи про войну в Сирии. Эту, эту статью до сих пор даже не удалили из общего доступа. То есть, когда нужно человека, который вступает в классовую борьбу, посадить, его посадят. И чтобы многие товарищи, вообще все товарищи, наши соратники, понимали, что по факту того, что... Вы пришли в коммунистическое движение, вы современной власти, современному государству, общественному строю нашему говорите, что вы его отрицаете, что вы его не признаете. Просто вы активно его не пытаетесь свергать, а больше работаете пока мягче. Поэтому, естественно, возможно, какие-то провокации, какие-то эксцессы с полицией. И Павел Викторович прав, что нужно быть в этом плане готовыми и крепкими. Все, спасибо. Да, отрицание отрицанием, э, но не, необходимо тоже не сбрасывать с счетов тот факт, что э, как бы мы не отрицали капитализм, тем не менее все равно, как и любой наемный работник, как любой трудящийся, мы вынуждены э, пока еще жить в рамках этой системы. Ну, естественно, э, наша задача с ней бороться. Понятно, спасибо. А будут ли еще дополнения у товарищей? Ну, собственно, понятно. А, то есть, по большому счету, тут, как бы, противоречий у нас нет. Может, вопросы есть? Да, Павел да, Может, там вопросы есть? Да, да, да, я как раз-таки хотел к этому перейти. Вопросов а, по теме. По, по теме, теме нет. По теме вопросов нет. Ну, хорошо. Тогда, в принципе, я на правах ведущего тоже позволю себе высказаться. Вот. Ну, во-первых, здесь уже много было сказано, и в том числе.. Э -э -э -э некоторыми выступающими была затронута тема в том числе вот свежая буквально больная по больному это вот повышение пенсионного возраста просто еще раз хотел напомнить что повышение пенсионного возраста это дополнительный способ эксплуатации трудящихся со стороны капиталистов и ведь почему так получается то есть, допустим, трудящиеся в возрасте, ну, хотя бы начиная от 40 до 50 и старше, вот, они будут вынуждены держаться за свое место. То есть, а соответственно, следовательно, будут мириться и терпеть определенные скажем так, определенное усиление эксплуатации со стороны капиталистов. То есть, как, допустим, они бы не терпели, если бы, допустим, у них был какой-то выбор. Вот, это с одной стороны. То есть, и с другой стороны, те же люди предпенсионного или близко пенсионного возраста, они будут смотреть на своих коллег по работе, как на конкурентов за их рабочее место. И, соответственно, тем самым буржуазия, класс капиталистов, вносит некое разобщение, то есть то, что на руку классу правящему нашему, то есть разобщение в ряды трудящихся, то есть не позволяет сплачиваться на основе парализарской солидарности. Ну и третий момент еще, какой хотелось бы заметить по данному вопросу, это э, многие обвиняют, это, обвиняют э, в, этом, в, в, в этой реформе э, нашего премьера Медведева. Но ведь... Э, если вы вспомните, допустим, вот сразу после выборов президентских, да, вот у нас на Ледоколе выходили материалы, когда наши, наши товарищи выходили на улицы и делали опрос по результатам выборов, да. То есть, помимо этого, еще вот 12 июня выходили. То есть, ну, общее мнение такое, что да, этот. Есть определенные трудности, мол, не надо раскачивать лодку. Вот. У нас есть кормчий, который эту лодку ведет. Ну, ему, мол, якобы мешают агенты ГУЗДЕПа. А агенты ГУЗДЕПа – это, видимо, наверное, Медведев. Но в Медведева же он сам назначал. Так же, как и сам является лишь выразителем интересов той же буржуазии. Вот, и вот эти моменты, как то повышение пенсионного возраста, как то повышение налогов, которые отразятся новым бременем на благосостоянии, если так можно выразиться, трудящихся. Повышение вот с 1 июля тарифов на ЖКХ. Тоже. Одна, одна из болевых точек. Ну и, собственно, вот еще раз, если вернуться к повышению пенсионного возраста, то есть это как бы, опять же, решение проблемы, якобы проблемы озвученной нашим правительством, что, мол, недостаток средств в пенсионном фонде, то есть, опять же, решение этой проблемы предлагается решить за счет самих трудящихся, потому что за счет э, не, не выплата пенсии тем, кто мог бы к этому возрасту подойти, но его отодвинули, то есть э, невыплата пенсии им, э, то есть позволит в определенной степени э, как бы с, э, по их словам немного э, нормализовать этот пенсионный фонд с одной стороны и какие-то ковришки э, выплатить тем кто уже на пенсии дабы показать что мол вот мы вот о вас думаем ну и еще э, я не исключаю такого момента что наш э, всеми любимый э, так сказать, в кавычках, его величество, может еще сделать ход конем, то есть как он обычно это не раз делал. То есть сейчас вот на фоне вот этого всего негатива по повышению пенсионного возраста, да, в том числе, вот, выйдет на белом коне и заявит, что, мол, это я-то, мол, с вами, я-то с народом, вот. голосуйте за меня в очередной там в пятый в шестой в десятый раз ну как бы это этот момент тоже нельзя исключать вот ну а что касается сегодняшней темы вот здесь пока товарищи говорили я тезисно набросал основные выводы по сегодняшней теме и подводя итог я вижу такую картину пропагандистской работы. Можно даже свести ее в определенный алгоритм по пунктам. То есть первое. Здесь не было озвучено, ну, добавлю от себя, что первым шагом работы с конкретным человеком будет необходимость удостовериться в его готовности к работе. Ну, в принципе... Если, в данном случае, если работа направлена на привлечение идеологических бойцов. вот Второй пункт, Второе, это начать разбираться в окружающей реальности и выйти за пределы буржуазной пропаганды. То есть за вот этот вот порочный замкнутый круг. Вот. Третье, на основе своего понимания начинать создание различных... Материалов, путем личных бесед, выступлений, статей, заметок, видеороликов, репортажей, ну и так далее, все то, о чем говорили наши выступающие. Четвертое. Обеспечить распространение созданных материалов на местных ресурсах, на тематических пабликах, в группах, на страницах некоммерческих СМИ, видеоканалах и на новостных каналах. Пятое. Включаться в работу с читателями и выводить их на общение и классовую борьбу. Это то, собственно, то, о чем в том числе тоже говорили мои товарищи. Это вот, речь идет об обратной связи. Вот, через обратную связь тоже выводить, выводить на общение и, это, выводить и на классовую борьбу. Ну, и шестой пункт, как бы, это, скажем, ну, э, потенциальным товарищам, э, кто готов включиться в работу, то есть вот этот цикл, который я перечислил, начинать снова с пункта 1. Вот, ну, собственно, э, на данный момент я считаю, э, тема исчерпана. Вот, э, еще раз, наверное, напоминаю, что те, кто желают присоединиться к нашим э, беседам к нашим эфирам, могут заблаговременно написать на нашу почту info ледокол собака gmail.ru вот тема напомню, напомню еще раз тема следующей передачи нашей экономический кризис и его перспектива в российской федерации вот а я с вами э, прощаюсь с вами было информагентство «Ледокол» и я ведущий, член Союза коммунистов и стол Мерзликин Вячеслав. Спасибо нашим участникам, спасибо за внимание. До свидания. Всего доброго.